Привет, друзья! Это видео для тех, кто уже освоился в программе Imbird, научился создавать объекты, знает принципы формирования заливки, в курсе, для чего нужна предварительная прострочка Underlay, но испытывает некоторые проблемы с ее настройками. В программе Imbird для различных задач есть 4 основных вида предварительной прострочки. Для объектов Fill вы можете установить предварительную прострочку «Край», Зигзаг 1 и зигзаг 2. С термином край все понятно. Это обстрочка по краю. А вот зигзаг 1 и зигзаг 2 это вам никакой не зигзаг, а обычное неплотное заполнение фил. Для настила зигзаг 1 и зигзаг 2 вы можете поменять плотность и угол наклона. Если вы начинающий и не понимаете для чего вам менять эти параметры, то и не стоит их трогать. 99% дизайнов создаются с настройками по умолчанию. Параметр, который называется «Полный ряд», никакого отношения к предварительной прострочке не имеет. Что касается объектов, созданных инструментом колонки, а также аппликация, то для них существует тип настила «Строчка по центру», «Строчка по краю» и «Зигзаг». У предварительной прострочки «Зигзаг» в объектах колонки вы можете изменить только плотность. У вас есть возможность установить вручную нужный тип прострочки или позволить программе автоматически определить, какой тип настила требуется объекту. Мое мнение, лучше все-таки разобраться в этом вопросе и приучить себя назначать объектом тип прострочки вручную. Если понятие Underlay для вас не так уже знакомо, то зайдите на наш сайт, наберите в поиске Underlay или предварительная прострочка и почитайте заметку. Я ее периодически обновляю и дополняю новыми материалами. Помимо плотности и угла наклона, у предварительной прострочки есть такой параметр, как отступ от края стежковой заливки, и длина стежка, настроить которые вы можете в глобальных настройках дизайна или конкретного объекта. Для того, чтобы зайти в глобальные настройки дизайна, кликните «Дизайн», «Параметры». А чтобы внести изменения в конкретный объект, выделите его, зайдите в «Параметры» и кликните вкладку «Глобальные настройки», пиктограмма «Герб». Вкладка Offset – смещение. Параметр позволяет изменить размер отступа от края стежковой заливки. Изменяется в процентном соотношении или в миллиметрах. Минимальный размер отступа – 0, максимальный – 6 мм. Устанавливается для предварительной прострочки по краю и зигзаг. Для таких объектов, как Fill – заполнение, колонки и аппликация. Lens. «Длина» позволяет определить минимальную и максимальную длину стежка в предварительных прострочках «Центр», «Край» и «Зигзаг» для объектов «Колонки» и «Фил» – заполненный объект. Пример. Объект «Колонка» – предварительная прострочка по краю, по умолчанию 0,6. Нам нужно установить ее значение на расстоянии 0.2 от края и уменьшить максимальное значение длины стежка. Выбираем объект, созданный инструментом колонка. Заходим в параметры, глобальные параметры, вкладка Offset, смещения и устанавливаем значение 0.2. Переходим во вкладку параметры, длина и меняем значение максимальной длины стежка. Следует учитывать одну проблему, связанную с установкой отступа от края. При слишком узкой колонке программа упирается и не желает устанавливать нужный край от отступа. Ну, в этом случае в помощь вам создание дополнительного объекта строчкой. Всем хорошего дня, задавайте вопросы, они помогают наполнять наш канал полезными роликами.